Хочу я это или нет? А вы не имеете на это. Я а ваша... Что вам нужно от меня? Ва ваша я фамилия, вы... Вы... Вы, секре... вы не выбиваете камеру. Вы не выбиваете камеру. Я... Я себе, конечно, секретарь, ваша фамилия как? А. Фамилия, имя, Спасибо. отчество. Вы, вы секретарь я... главного врача. Пойдем, Моя проблема. Хорошо, хорошо. пойдемте. Пойдемте. А на... вы зачем меня толкаете? Вы силу ко мне применяете. И не надо мне за руки хватать. Пойдем. Вот так секретарь Гулькевичской ЦРБ больницы принимает граждан на прием с такими вот угрозами и в суд подам и не снимайте меня. Не получается, не получилось у меня попасть к главному врачу. В дальнейшем она вообще стала себя вести агрессивно. Я включила еще раз камеру, она меня вообще начала толкать, она взбесилась по ее состоянию. Было видно, что она взбесилась прямо. И сзади несколько толчков мне ударила по спине, схватила за руках, и как будто как какого-то э, щенка или какого-то, я не знаю, такое обращение у нее начала толкать меня главному врачу по коридору пошла пошли бьем вот, вот что-то вот в такой форме в грубой я получила вот такое вот считаю какое-то оскорбление унижение на глазах у ребенка маленького я целый день провела практически ну до обеда провела в больнице решая вопросы по больницам бегая с этой картой с приемами вот мы с ребенком попали домой уже голодные, холодные. И вот такая вот ситуация сложилась. Секретарь, сложится. ваша фамилия как? Фамилия, имя, отчество вашего. От ваша что фамилия, вы, сети, вы, вы, секрет, вы не выбиваете камеру. Не, не надо меня толкать. И не надо мне за руки хватать. Пойдемте, проведете. по-другому никак не понимаете. Да, Швырять. Секретарь начинает швырять, толкать в спину. Бегом, идите к главному врачу. Вот такое обращение здесь. Вы нашли, где главврач находится? Ольга Викторовна. Ольга Викторовна. Мама, Брина, сколько? Я не знаю, сколько времени. Я пришла сюда время, вовремя сколько? и трачу свое время. У меня ребенок и болеет, время и на, на группе. Час. Не знаю, я сколько времени. У нас обиденный перерыв в 12 часов. Мне здесь сейчас стоять с ребенком и время. ждать, когда я вы мне проблемы. Я сюда. полчаса с вас просила провести меня главному врачу. Вы, потер... вы мое время потратили. Спрашивай, сколько сейчас времени? У меня нет с собой часов. Я не знаю, сколько времени. У меня не показывают. 11.50. 10 минут еще у меня достаточно для приема. Она на селекторный уже? Давно уже. Внезапно. Почему? Вы Давно почему? уже. Да только что подписывал, заходил секретарь, я за нее не снимала. Вы можете сейчас... отойти, мне надо убраться. Нет, я пока не могу а, отойти. А вы будете грязи Хорошо. Да. 10 минут еще. До обеда, пожалуйста. Вы к нему только прошли. Куда? Ну зайдите вы, подергайте дверь. Если вы не, не верите. Ну еще 10 минут до обеда. Да никакого Я в половину к вам подошла. Я с ребенком отаю. Сюда, сюда вы мне создали район. проблему. администрации района на селекторном совещании. Только что подписал, уже внезапно. Вот такое вот поведение. Сейчас вот. Что вы меня снимаете? Не имеете права. Я, я... Не... я вас не снимала. А я видела, я я вас не, не видела! Да что, да что вы говорите? Вы в обществе работаете. Не... Вот такая вот ситуация слаживается в нашей больнице. Буду обращаться к депутатам, что такие вот проблемы создаются. Секретарь не исполняет свои обязанности на данном месте. Не знает ничего, где кабинет заместителя главного врача, как к нему обратиться, как можно пройти, примут или не примут. Секретарь полностью отказала мне в этой просьбе. Возможно, мне больше этот вопрос волнует о том, что вообще обследование ребенка происходит по звонкам. Без не опираясь на медицинские никакие документы, а просто по звонкам. Приходите, вас посмотрят, идите дальше, до свидания. Вообще, не изучив документацию, позвонили, идите. Как-то халатное отношение. Что значит мне нужно? Пожалуйста, решите мой вопрос. Мне ребенку нужно на прием в край. Обратитесь заново в кабинет. Обратилась за амбулаторной картой С заявлением на имя главврача Ребенку требуется психиатр на прием Но они отказывают мне давать карту Руководствуясь, что нужна только характеристика из садика Что он кушает, спит, ест И этого достаточно, чтобы психиатр установил диагноз Распоряжение главного врача не выдавать карту, чтобы назначить, чтобы краевой врач изучил карту ребенка, назначил правильное лечение. Я получила отказ. Вот сейчас жду секретаря, чтобы вопрос поднять, решить на прием главному врачу. Как я, мне удастся пройти, потому что завтра нам уже нужно быть в крае. Хорошо. Вы не имеете права меня снимать. Я, я имею, вы преисполнение, а вы с людьми я работаете. Думаете, вы, это... вы еще должны mm. были спросить, хочу я это или нет? А вы не имеете на это права. Я имею право снимать. Я также уже третью неделю жду препараты ребенку по гипопротекторам. Также писала заявление главному врачу о содействии получения гипопротекторов. Ребенка химиотерапия проходила до 2 февраля. Трансаминаза печени по 200, 146. А гипопротектора не могу получить. Детский врач Лаврова ссылается то, что в аптеке ничего нету. Когда появится, она не знает. В общем, ни на какие заявки ребенок уже сколько. Четыре года у нас печенью, и мы, у нас вечно нет для нас гипопротекторов вовремя. Сейчас вообще нету, нет простуды, ребенок простыл. Вообще, в общем, по леботе никаких препаратов в аптеке нет. Вот и весь ответ. Также написала заявление главному врачу о содействии. Сейчас вот вчера написала заявление о содействии в получении ребенку инвалиду гипопротекторов, так как идет нарушение с печени. Никакой реакции... Я вообще не вижу. Халатные отношения вообще их не волнует. Абсолютно ничего. От, от, от главного врача на подписи были у него. Вы заявление сейчас у него подписывали? Выйдите, вы только что от него вышли на подписи. Можно, пожалуйста, проблема не решена. Хотите куда, чтобы я вас не вы видите... Главному врачу, где вы сейчас ходили, подписывать заявление мое. Вы здесь видите дополнительную дверь? Где здесь написано? Главный То есть главному врачу можно... это? Вы меня не проводите. Не сообщите, что на прием я хочу. Вы секретарь. Это ваша обязанность сообщить главному врачу о том, что я хочу на личный прием. Я сейчас пришла. У меня крайне важный вопрос. Мне с ребенком ехать в край. До краевых специалистов. Я объяснила. Вы, секретарь, пожалуйста, полиня, сообщите, полиня. на прием меня сейчас лично примут. У меня важный вопрос здоровья ребенка. Карточка. Вам требуется характеристика? Нет, Три карточка листов. именно требуется. Но У меня врач, выдал психиатр. С С врачом, который вас будет принимать завтра, с вашим ребенком. Угу. И объяснила это о это, том, что карта, карта, что, нашему, что карта не выдается. требуется. Нужна только характеристика, мамы. Психиатр выдала мне весь список, который нужно привести в край по звонку и ездить без карты ребенка, чтобы. А, у... а вы меня не слышите, что карта нужна для обследования и установления точного диагноза. А по словам и звонкам психиатр не может изучить состояние ребенка. Нужно изучить карту.